ну вот очередная посылка с aliexpress заказывал джинсы сейчас распакуем посмотрим что там нам прислали Ну вот, благодарят за покупку на английском языке, на русском, на украинском. Что-то китайский или японский. Вот такая упаковка. Ну вот собственно сами джинсы. Мой размер китайский 36. Заказываю второй раз. Аналогичные брюки сейчас находятся на мне. Отходил я в них четыре года, причем круглогодично. И ходил бы еще, если бы не протерлись в интересных местах. Но для четырех лет носки, я думаю, нормально, с учетом того, что была ручная стирка, джинсы не изнашивались стиральной машинке, поэтому и так долго держались относительно. Вот заказал аналогичные. Так, тут у нас. джинсы размер так так открываем вот такой замок ну все так как же и в тех старых Табличка с указаниями по уходу за изделием, такие карманы. Раньше покупал джинсы гораздо дороже, вот эти карманы у них все дырявились. А вот эти вот они хорошие носки. Вот это задняя часть. Но ну, они, может быть, рисунок на джинсах другой, прострочка другая. то вот этой этикетки у меня не было. Но материал тянущийся. И как я уже сказал. отличие от тех джинс что я покупал раньше и дороже вот эти я относил достаточно долго ну вот такая прострочка как всегда нитки ну куда же без них сами джинсы вообще летние носил круглый год потому что с этими джинсами под них легко можно теплое белье одеть то есть поскольку материал тянущийся спокойно одеваешь ну я так думаю до минус 20 я ходил дальше конечно там когда 30 или 40 30 или 40 градусов там конечно надо было уже одевать полярную одежду ну качество обычное здесь ничего такого по большому счету обычная рабочая одежда можно так сказать сейчас вывернем посмотрим на изнанку Одну часть посмотрим, что тут как Ну в целом все достаточно аккуратно прошито На прежних джинсах Ничего не разошлось, не разъехалось Вот такая строчка Не знаю, что за материал. Замочек мягенький. Тоже зарекомендовал себя хорошо. Ну ширпотреб, но что сделаешь? Главное носки. Смотрится нормально. Вот тут такой карманчик еще идет. Для мелочи. А на старых джинсах у меня просто протерлось вот в этом месте. Ну, еще не критично, как бы не видно, носить можно, но я вижу, мне уже нужны новые. Да и 4 года носки уже вполне достаточно. Ну, в общем, вот такие джинсы. Ну и главная самая цена 1200 рублей. За предыдущие джинсы я отдал 800 рублей. Но поскольку время идет, все дорожает, я думаю, для таких джинс, тем более, с таким ресурсом, это хорошая цена. Так что будем носить. Всем пока.